Если его не потушат, он сам себя не потушит. Просто себе не могу представить ощущение человека, который сто процентов горит. Сколько любит Ох, ребята, будет жесть. Друзья, это новая серия блога Андона Бритвы. Досмотрите да, до конца и не забудьте подписаться на канал. Будет очень жарко. <с <с Два Друзья мои, часто, когда мы смотрим фильмы, видим красочные сцены с погонями, взрывающимися автомобилями Мы не задумываемся о том, кто же на самом деле делает, проектирует эти сцены И сегодня я решил разобраться в тонкостях профессии каскадер И поможет мне в этом легенда отечественного каскадерства Игорь Мастер Панин Да, Игорь, привет Здорово Игорь Панин, 56 лет каскадер, режиссер, продюсер и постановщик трюков, член Всемирной академии трюка и президент Федерации экстремальных видов спорта. Горел заживо, взрывался и поджигал других в более чем 30 художественных фильмах и телепрограммах. По сценарию Панина на одной музыкальной премии загорелась популярная ведущая Ксения Собчак, а певица Ольга Бузова была посажена на кол. Награжден медалью Ордена за заслуги перед Отечеством. Игорь. Что нормального человека толкает заниматься каскадерской деятельностью, мне всегда было интересно. Ну, это как экстремальным видом спорта, это как вот кто-то хочет пойти там в пожарные, что-то тушить, спасать кого-то, кто-то там спецвоська, спецподразделения. это все близко. Или если их там правильно не направить, да, там улица их подберет и отведет их в уголовную эстезию. Вот. А если есть там школа каскадеров-мастер, куда можно прийти и всю свою дурь, весь свой бешеный-бешеный энтузиазм направить в правильное русло. Мне интересно, сколько в среднем зарабатывает каскадер сейчас и сколько в среднем зарабатывал каскадер в 90-е годы? Это не бизнес. Каскадер – это не бизнес. Это призвание. Да, это просто это жизнь. Это, это как дышать, как люди не могут в горы не ездить, да, не лазить по горам. Казалось бы, ну что они там, ну лазят по горам, бьются, ломаются, но ну, не могут люди без этого, да. Так же и каскадеры. Игорь, самый большой гонорар, который тебе доводилось получать, что за сцены, что за проект? Вот тебе лично. Ну это был сериал "Фактор страх", если помнишь. Ну, как бы я там не могу сказать, какая доля была моя, но это было 200 тысяч долларов. Это за бюджет? весь проект. За да, проект? да, да. Это вот в, за весь проект мы за трюки, за свои, да, получили 200 тысяч долларов. А этот. какой самый большой каскадерский гонорар в мире ты не интересовался? Нет, интересовался. Ну, самый, одни из самых больших каскадерских гонораров это высотные падения были. Сейчас за них меньше платят. Это с вертолета прыгал 60 метров в подушку. Он получил миллион долларов. Не помню картину какую, да? Что, мои дорогие хейтеры, настал ваш звездный день. Сегодня заживо по вашим многочисленным просьбам сожгут Антоном бритву. И в этом нелегком деле мне будет помогать Рома. Привет. Привет. Скажи честно, сколько людей ты уже сжег? Да, в счёты сбился. Сбился, понятно. Я даже не считаю. Я даже не считаю. Вам ставят задачу, необходимо организовать такой-то трюк. Или вы приезжаете и креативите, сами создаете целиком и полностью, как это должно быть. По-разному, по-разному, нет, но ну, все равно начинается с того, что тебе режиссер или помощник режиссера дает какую-то задачу, надо сделать, сделать, да? Если раньше, там, в 90-е или на начале 20-х можно было прийти, там, какой-то нарисовать, или просто рассказать, просто написать, потом начали уже рисовать там что-то, да, а, ну, знаешь, раскадровка, да, в кино. Сейчас, чтобы забрать хорошую работу и красиво сделать, сейчас ты снимаешь, или ты должен в компьютере нарисовать, ну, что мы не можем, потому что мы не мультимедиа, да, вот, естественно, мы берем и... Трюк снимаем, как это будет выглядеть. Самый высокобюджетный трюк? Самый высокобюджетный трюк – это технический, когда много техники, много техники ломается. Я его делал на фестивале каскадеров да, в 2014 году, самый, потому что у нас одновременно 6 автомобилей летело в кучу. Они взрывались в воздухе, летели, переворачивали, и никто не мог выходить, они прям одна за одной. Как бы, вот самый сложный, самый технический, как бы дорогой трюк. Сколько все-таки этот трюк стоил? Mm, ну, для нас, потому что мы знаем, как экономить, да, для нас он стоил там 1350. Ну, как бы, да, потому что мы знали, где там технику взять, где это, да. А так, если по-нормальному, то у каждой машины это вот 150 на 6 умножь, как бы, плюс подготовка это этой, ну, я не знаю, там лимона полтора-два такой трюк стоил. Есть, есть разница между тем, как снимают трюки у нас, и тем, как снимают трюки на Западе? Да, большая разница. Просто до сих пор, до сих пор у нас только учатся, у нас школа, да, наш оператор, хотя они говорят, что они там почти как в Голливуде, но все равно, когда надо сделать очень крутые сложные трюки, как вот там в обитаемом острове, да, приглашают не американцев, канадцев, они подешевле это там, потому что у них, чтобы была у тебя гарантия, хотя мы тоже самое можем сделать, но гарантии нет и боятся а вдруг мы что-то потухлее сделаем, как в параграфе 98, да? Приходилось ли когда-нибудь делать, именно не в кино, в плане, ну, не знаю, человек заказал, например, удивить кого-то на день рождения, что-нибудь такое сделать. Мальчика 18-летнего, который учился в Оксфорде, привезли сюда на 18-летие и... Здесь мы его в рыцаре посвятили, он там в огненное кольцо прыгал, там сгорел, э, э, нырял вот эту маленькую узенькую грязную речку, там должен был, был 5 метров проплыть, там иначе это, ну, ну, не, не вылез бы, потому что там, там труба такая под водой была. У нас сейчас любой желающий может сделать сальто на мотоцикле, сесть, мы его пристегнули и прям такой аттракцион. Короче, смотрите, ребята, вот на этих мотоциклах сейчас заедут вот в этот шар и будут делать по ходу дела какие-то дикие вещи. Ох, ребята, будет жесть. Сейчас будем жесть. Блин, очень круто. Я четыре года катаюсь, но я, честно говоря, даже бы на бордюр бы не заехал, мне кажется. На высокий. Я знаю, что у тебя... Была возможность осуществить мечту миллионов людей в этой стране, посадить Ольгу Бузову на кол. Расскажи, как и при каких обстоятельствах это получилось сделать. Да, не, ну понятно, что это постановочное шоу, да, понятно, что это все фокус, да, постановка. Это в прошлом году премия Мост тв «Перезагрузка». Там Бузова на Ксения Собчак горела. МОД у нас из-под купола падал в Олимпийском, ну, как же? Кого из звезд тебе доводилось дублировать? Дублировал жену Табакова. Это в 90-м году, это «Исповедь содержанки» фильм. Ну, она шла в, машине, в машину, во-первых, она еще за рулем тогда не ездила, да? вместо нее ну, парик, мне одевали все, да? ну, ездил. И потом она там, там дверь выламывала, она бежала с зонтиком, зонтиком, мотоцикли сбивал. А уже молодые наши известные актеры, они сами делают трюки, поэтому как бы, я не могу э, называть всех, кого я дублировал, потому что они сами делают Я, понял, вот. я понял. Сыкотно, волнительно, э, не знаю, чего ждать, принарядился, как вы видите. Ку купил этот костюм позавчера на авито за целых две тысячи рублей. Человек, который мне его продал, клятвенно меня уверял в том, что он не горит. Проверим. Снимайте, снимайте, Чего вы ходите лицом, щелкаете? Фото, как индийский монах в знак протеста жжег себя, себя заживо. Он сел в позу медитации и сгорел, даже не пошелохнувшись. А расскажи, пожалуйста, о своем опыте работы в Голливуде. С 2001 года я провожу фестиваль каскадеров, Ко мне приезжают американские товарищи наши. там. И они, да, давай, приезжай. И позвонили в посольство, написали письмо: что да, я там лауреат. Я поехал на эту премию. Вот. Ну и потом, естественно, работы там, как бы предлагать фишки. Ты можешь быть там на шестых ролях, пожалуйста, да, там, злодеев играть, еще что-то можешь там добиться, твой типаж будут принимать. Ну только как, ну вот, негатив. Что-то сделать такое большое, ну нельзя, потому что ты русский. Приходилось ли тебе когда-нибудь перед выполнением или во время выполнения трюков испытывать чувство страха? Во-первых, я всегда испытываю страх. Каскадеры это такая профессия, я нельзя все на процентов рассчитать. Поджигали парня, да, всего тушат, снимают одежду, он опять вспыхивает. Потом опять сдирают одежду, да, а он опять не тухнет. Ну, я подбегаю, беру его за руку, и веду его, и там кречки. И я ему подножку, он дышал через ногу, я ему ногу так ногой держу и толкаю в воду. Да, ну, чтобы он... дышал через ногу. Ну да, у него шланг, и он дышал через ногу. Почему нельзя тушить водой, да? Почему нельзя тушить водой? Потому что все тепло сразу идет внутрь. Угу. Да, ну, ты знаешь, у нас энергия ведь никуда не исчезает, да? Почему нельзя лепешкой? Почему самый страшный удар это в бетонную стену или лобовой, да? Потому что энергия, энергия, она должна переходить в другую энергию. Здесь человек, который исполняет этот трюк, от него ничего не зависит. От него все. Ему только надо погореть. Вот он готов, он морально готов, все, все. Если его не потушат, он сам себя не потушит. То есть его жизнь находится, Конечно. грубо говоря, в руках людей, да, которые да, организуют да. это. Да, да, да, да, да, да, да. Мне самому страшно стало, честно говоря. Я даже просто себе не могу представить ощущение человека, который процентов горит. Сука. Че, по... меня нет? Да. нет? Вот, такая... вот козел, а, а сказал, не горит. Короче, ребят, не пытайтесь повторить это дома. Это пипец. Очень горячо. Да. Если происходит какой-то чрезвычайный случай с нехорошим результатом на съемках. На ком ответственность в итоге? При съемках сцены взрыва надувной лодки бабахнула сильнее, чем рассчитывали. В итоге один из находившихся в ней каскадеров был в тяжелом состоянии доставлен в больницу. А каскадер Кун Лью и вовсе погиб. Судится со съемочной группой? Со съемочной группой, да судя по-любому со съемочной группы, потому что с каскадеров, с постановщиков взять денег нельзя. Тоже съемочная группа может с постановщиком, с каскадером решать этот вопрос. А вообще каскадеров страхуют? -то? Ну, мы как бы, да, у нас как это заведено, а так, не факт. А в Штатах? В Штатах ты не можешь делать трюк, если ты не застрахован минимум на миллион. Минимум на миллион долларов, да. чтобы не было вопросов да. и не было претензий. Да, да, да. но там тоже хитро в штатах. Ты не можешь стать членом Ассоциации каскадеров, не снявшись там в трех фильмах. Да? Ну, ты не можешь сняться ни в одном э, фильме, пока ты не член Ассоциации каскадеров. А сегодня, в завтрашний день, не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать. И как же войти в это ну, тесное сообщество? Как-то все входят. Поэтому все, чтобы ты понимал, все не так просто. Все законы, они такие законы. Интересно. Сколько времени в среднем нужно человеку для того, чтобы, ну, хотя бы освоить азы каскадерской профессии? У нас школа каскадеров, мы говорим, что это три года минимум. Три года минимум? Да, три года. То есть, если я прихожу к вам в школу учиться, то три года я у вас учусь, принимаю мастерство для того, чтобы хотя бы по минимуму допуститься. Да, но ты учишься в русской школе каскадеров, и мы тебе даем все реалии, чтобы ты понимал, что ты каскадер, да, что ты не у нас не звезда, а актер. Не звезда оператора, а звезда каскадер. А раз ты будешь звездой каскадер, значит, ты должен уметь все. Ты должен уметь ремонтировать машины, лопаты кидать грязь, убирать, подметать за собой. Да? Теперь я понял, да. почему да. у вас чисто на территории да. так все благоустроено. Да. Потому да. что, судя по всему, новоиспеченные каскадеры проходят долгий период. Ну а без этого как? Скажи, пожалуйста, тебя никогда внутренне не цепляло, что самая сложная грязная работа, с ну, наибольшим количеством риска она достается вам, а слава в итоге, она достается актерам, которых вы дублируете. Ты прыгаешь с девятого этажа, разбиваешь лбом стекла, горишь заживо, а в итоге на пленке торгует лицом какой-то смазливый красавчик, из-за которого ты исполнил все трюки. Не, я для себя придумал фишку, да, что я знаю, как делать так, чтобы слава доставалась и каскадерам, потому что мы все равно подводим некие, да, мы убеждаем а, режиссеры, и они с нами соглашаются. И потом мы придумали вот некое шоу, которое мы делаем, где мы показываем, что каскадеры, смотрите, как круто, и все наши ребята, они становятся звездами, героями, выходит показывает что вот он каскадер и он звезда если человек загорелся желанием пройти у тебя обучение в школе каскадеров мастер что он может для этого сделать школа каскадеров мастер забиваете в интернете заходите или смотрите ссылку ниже мы оставим ссылку под видео. да да с школы каскадеров мастер мы берем почти всех приходите не бойтесь мы вы по-любому станете каскадером, но только сразу настраивайтесь, чтобы вы должны понять. Мы вас будем учить всему, и вы должны быть уметь все. Тогда вы будете не только делать трюки, но вы будете нормальным человеком, и для вас жизнь будет прекрасна. И вообще все, что происходит в жизни, у вас прибавится много кайфа. Сколько стоит обучение у вас? Стоит обучение у нас копейки. 4000 рублей в месяц – это как бы небольшие деньги, потому что мы на вас тратим и одежду, и спецподготовку, и, спец, и напал и спецзащит. Игорь, у нас есть хорошая традиция. Мы зрителям нашего блога в конце каждой серии, в конце каждого интервью что-нибудь а, разыгрываем или дарим. Есть ли у тебя что-нибудь, что мы можем разыграть наших подписчиков? Мы вам дадим билеты на гонки на выживание. Я возродил гонки на выживание, которые 12 лет не проводил. Это будет настоящий дерби. Смотрите, это настоящая чума. Друзья мои, оставляйте комментарии под этим видео, пишите «хочу билет», не забывайте указывать свой аккаунт в социальных сетях. И, возможно, вы не просто попадете на эти гонки, а еще и познакомитесь с настоящим мастером-метром Игорем Паниным. Ссылка на сайт «Школы Мастер» находится здесь, под описанием этого видео. Не забывайте лайкать, оставлять комментарии и ставьте звоночек для того, чтобы не пропускать наши новые видео.